«Дорогой дедушка Мороз, в прошлый Новый год я у тебя просила парня. Так вот, забери ты этого козла назад, дай мне лучше мандаринок». Мама спрашивает сына, который вернулся с новогоднего утренника. «Сынок, а почему ты весь исцарапанный? Мама, так мы вокруг елки хоровод водили, а детей было мало». После Нового года Снегурочка просыпается, идет к Дед Морозу и говорит, «Дед, а что вчера было? Я вообще ничего не помню!» «Ну как что? Так мы вчера пришли, ты и так хорошенькая была, а после двух рюмок шампанского и вовсе тебе крышу-то снесло. Давай нам, значит, вчера стрипти танцевать!» Вот я думаю, что у меня полные трусы и конфет. Дорогой Виталик, не могу я тебе прислать лего, так как ты не вложил в письмо согласие на обработку персональных данных. Дорогая, что тебе подарить на Новый год? Да без разницы. Самое главное, чтобы мех отражался в серьгах с бриллиантами.